Юкс. Сегодня у нас рубрика детские библейские рассказы на английском. Итак, давайте начнем с первого предложения. Царь Ахиз. Плохой царь. Время настоящее. Царь Ахиз. Кинг Ахиз. Есть плохой царь. Is a bad king. Is a bad king. Он заставляет мужчин Закрыть все церковные двери. Он заставляет. Время настоящее. Продолженное. Continuous. Present Continuous. He is making. Он есть заставляющий. Мужчин. The man. Закрыть. Тушат все церковные двери. All church doors. Он не хочет, чтобы люди ходили в церковь и молились там Богу. Он не хочет время настоящее в отрицании. Он не хочет. He doesn't want. Он не хочет. Чтобы люди ходили в церковь. The people to go into the church. Ходили в церковь. И молились and pray Богу. To God там there and pray to God the он накажет его за это он накажет время будущее he will punish он накажет его him за это for за эту this можно по-другому for is doing this за делающим это. Можно и так. Ты радуешься, что никто не закрывает двери твоей церкви. Время настоящее. А югле. Ты радуешься. Ты рад, что никто зет nobody, что никто закрывает. Одно отрицание в английском есть, все, больше нельзя. зет nobody, что никто шат закрывает двери доз за доз твоей ее церкви Чоч. что случилось с церковными дворями переведем этот вопрос на английский вот is happening что случилось с церковными дворями Тут чач доз тут чач доз церковными дворями Можно по-другому What happened что случилось? To the church does. Можно и там. Ну а что случилось с церковными дверями? Царкин приказал закрыть их. The king are his приказал. Made. Время прошедшее. Made. Закрыть. Shut. Все церковные двери. All church.